Друзья, привет! Работа у мануального терапевта кипит. Вот сейчас мы уже нажмем спину после тщательного массажа. По диагонали, декомпрессия с выдохом. Сперва выдыхать. Немножко да, потерпи. Крестец. Крестово-позвучное сочинение. Теперь раздвинем и. Так, не больно щипаюсь? Нормально хорошо так уже вот, оттягивается. И копчик. Слышал, да? Нет. Вот. Так. И поясничный подвздошный сустав. Вот так вот. В общем, починим. Сход развал. Все поставим на место. Отрыхтуем. Подравляем. Так, и вот тут вот. И теперь выдох. Еще раз, и еще, и еще раз, ага, ну, это еще не все, сейчас шею чуть-чуть тебе потянем вот так, вот так, сам ничего не делай, не сопротивляйся. Живой? Давай, не молчи, не пугай нас. А то многие зрители в шоке, что же происходит, а встанет ли он за стола или не встанет. Ребята, все будет путем. Как раз учил жаловаться на шею, и мы его распрямили вот, вот во все стороны. Хип-хоп, ла -лай. с вас подписка.